Мотор, да. Итак, замена ремня ГРМ Hyundai 1.4 Для того, чтобы вообще до него добраться Снимаем ремень Гура Ремень генератора, ремень кондиционера Откручиваем верхнюю крышку Снимаем шкив с помпы Шкив с помпы Вот этот бутерброд Самое неудобное, что тут есть 4 болта на 10 Но, по идее, они не сильно всегда затянуты Это, в общем-то, нормально Далее прокручиваем вал, выставляем в метку, точечка на звездочке, чуть ниже возьми. Вот она, точечка на одном валу, должна совпадать вот с той вот красной меткой. Далее выставляем коленвал в метку, сейчас вот очень плохо видно, но выглядит это должно... Вот так вот метка на коленвале напротив буковки «Т» и распредвал в метках. Далее всеми правдами и неправдами откручиваем шкив коленвала. Снимаем. Антон всем Значит, головка на 22. 20... Откручиваем, если машина с коробкой механической, то можно поставить пятую скорость и зажать тормоз, попросить помощника. Это поможет хорошо открутить. Выкручиваем болт. Включаем болт, снимаем. И... Вот он. Вот вот эта вот метка. Видно, нет, я уже ее захизал. Вот эта вот метка должна оказаться напротив буковки Т табличка на щитке. Далее берем опять ключ на 10. Сейчас я этот щиток покажу ближе. Снимаем еще чашку дополнительно это чашка. Запоминаем как это все лежит. Так, разъем. тут особо не видно видно только нижний да и а вот он третий спасибо хорошее зеркальце Доскопе нужно. нужна согласен доскопом подобрался и слепую и два сверху в районе кондиционера один и над помпой второй Процедуру лучше проводить Сразу с заменой помпы Отдефектовать ее При снятом шкифу можно следующим образом Берем за шкиф и болтаем вверх-вниз Здесь она хорошо болтается Ее бы надо было бы заменить Машина прошла 60 тысяч Время самое оно Но Хозяин решил не сегодня Так, Последний болт Грязные руки в кадре. Уберите грязные руки с камеры Сразу можем видеть, что об одному ролику он же паразитный. Он себя не очень хорошо чувствует. Видно? Поскольку на нем есть пыль. В большом количестве, причем она мокренькая. Это свидетельствует о том, что смазка с его подшипников уже где-то выдавливалась. А, но он себя очень нехорошо чувствует. Кстати, он прокручивается при натянутом ремне. Тоже не, не Вот табличка, на которой буква Т должна быть на Вот таким вот образом. Станцевайте согреться. Ну, давай привет, Сереж. Далее, когда все открутили. вкручиваем шестеренку коленвала. А Болт, где бы его взять? И ключом подводим метки. Теперь одна метка у нас осталась также на распредвале, вторая метка на самой звездочке коленвала. И выглядит она. А ну, Сбоку. Так, а как бы это. Давай попробуем вот она сбоку вот они метки и должно это все выглядеть вот так после этого всего болт можно оставить вкрученный берем ключик на 12 и откручиваем натяжной ролик удобнее это делать крещеткой делом откручиваем да, немножко неудобно, но радует то, что это первая замена грм а следовательно все болты затянуты так как должны быть, открутили болт между ремешком и следом вот крепление оторвали бампер теперь очень аккуратно это все дело выкручиваем потому что там стоит натяжная пружина которая может очень неприятно дать по рукам в этот момент уже на самом деле можно снять ремешок поскольку натяжной ролик светит туда вниз так, ролик уже ослаблен и дает нам возможность в принципе отсоединить ремешок. В случае неудачи с первого раза можем это все сделать аккуратненько подверсткой. можно еще отвести звездочку распредвала ключом в какую-нибудь сторону, чтобы было удобнее снимать. Но мы этого не делаем, мы снимем ремешок так. Итак, в общем случае ремешок отдефектовать практически невозможно. Ну, здесь мы видим появление ниток, целые зубья. Вот он где-то натирал. В общем, вот. Откручиваем, меняем ролики на нижнем медленно выкручиваем булк и и потом нам надо будет немножечко помочь монтажной лопаткой она же хорошая отвертка чтобы аккуратненько снять пружинку пальцам бьет не очень приятно головкой на 14 но я уже сорвал откручиваем натяжной, обводной ролик. Кстати, можно обратить внимание, что натяжному ролику тоже плохо. А вот натяжной, вот на нем выкидывалась смазка уже, вот у него тоже есть люфт. Итак, меняем ролики. Затягиваем обводной с моментом 27 ньютон на метр. Натяжной пока не затягиваем. Отводим натяжной, накидываем ГРМ, прокручиваем коленвал на 160 градусов и заново проверяем все точки. Все, коленвал в метке Распредвал в метке Затягиваем натяжной ролик С моментом 35 ньютон на метр И собираем в обратном порядке